Всем участникам добрый вечер. Всех с прошедшими вступили в новый 2022. Что, что он нам принесет, посмотрим, но будем готовиться, конечно, во всеоружие. О чем бы я хотел начать нашу сегодняшнюю беседу? Я не ошибусь, если скажу так утвердительно, что каждый пчеловод любого уровня сталкивался с этой проблемой. В чем заключается? Хотели как лучше, получили как всегда. И вот постоянно не было такого общения с пчеловодами. Неважно, то ли формируемые отводки, то ли готовимся к медосбору, то ли готовим семью в зиму, то ли от маток выводим. Есть уже хорошая была накатанная тема, работала, но нам хочется как лучше. Но лучше не получится, мы все равно никогда не станем, не будем умнее биолог... пчелиной биологии. Когда, она... с нас... Когда природа еще только присматривалась, из какого ползающего артропода сделать этот венец природы человека, пчела уже шлифовала свои инстинкты, рефлексы и так далее. Поэтому самая лучшая книга пчеловодству это улей и рамки в ней страницы открываем книгу улей и листаем эти страницы и смотрим куда куда пчела складывает мед как она держит гнездо и так далее учимся у пчел учимся они не могут нам подсказать и сказать то то что мы делаем неправильно они просто либо болеют после нашей заботы и вмешательства, когда нам хочется, так как нам хочется, или молча погибают. Поэтому учимся у пчел, биологию мы не изменим, и не переменим, и под себя не подстроим. Недавно на днях я имел удовольствие пообщаться с Сергеем Гопко. Где-то около часа мы беседовали, настолько конструктивный был разговор, жаль, что нет его записи, а так бы взяла выставить, было, было что послушать. Как-то с Хмарой в свое время мы общались, и меня удивляла его фраза, вот если он кому-то отдавал такое предпочтение по, ну, дружеские какие-то были отношения с человеком, или он его воспринимал как специалиста, он всегда говорил, пчеловод не зря, биолог не зря, водитель не зря. Думаю, ну, мы привыкли по большому счету к таким громкозвучным регалиям, Дважды профессор, трижды академик и так далее. Чем больше регалий, тем вроде бы как круче специалист. Но отличник учебы это еще не означает отличник в жизни. И со временем я как-то по-другому начал смотреть на эту, вернее, трактовать и воспринимать эту фразу. Не зря биолог. Даже между специалистами одной профессии, особенно среди ученых, не так-то часто можно встретить лояльность к своему коллеге. Они, как правило, в большинстве своем конкуренция не дает им быть в таких вот дружеских отношениях. Сколько я общался с ними, это такие антиподы. Ну и когда пчеловод... Когда ученый про ученого сказал, что он не зря биолог. Это стоило дорогого. Так вот, я хочу сказать вот тоже про своего собеседника, про Сергея Ягобка. Человод, не зря пчеловод. Во-первых, аналитическое мышление. Видно, что практик. И одну из... Тем нашей беседы я хотел бы сейчас обсудить. Мы прошлись, хорошенько так прокатались по шарику, по земному, по пчеловодам разных стран, потому что он на Дальнем Востоке, я Украина, у него там свои друзья, у меня тоже география не маленькая, Но не дает покоя снова тема возможности Существование линии пчел по устойчивости к каким-то болезням. Но я долго сопротивлялся, отдавал 1% всего-навсего возможности такого существования в природе феномена. Ну, приспособленность, имеется ввиду приспособленность биологии пчел к выздоровлению к излечению, к ну, каким-то таким вот... Какой-то механизм резистентности должен быть особенный. Но в основном это роение, конечно. Тут все, все за. Потому что, понятно, источник перезаражения гнездо старое, оно покидается и с чистого листа начинается жизнь у вышедшего роя. Это и фактор размножения и... В одно, в одно время то же самое время и профилактика против болезней но какое было я вот часто слышу пчемуды говорят может я наблюдаю когда разрезают ячейку и выбрасывают куколку прошлиняют и выбрасывают ну и ладно, с чем это связано, мало ли, застывшее. Я больше всего это отдавал, когда молодые пчелы перемещаются по закрытому расплоду печатному. Они определяют, ну, чем определяют, живая куколка или личинка там или нет. Когда она излучает тепло. Если тепло не излучает, значит, она застывшая, и ее разгрызают и выбрасывают. Но тут именно заметили, что когда разгрызают ячейку с куколкой, вытаскивают оттуда, и заметили, что вытаскивают именно там, где клещ. То есть механизм заключается в том... Это я услышал от Сергея, сейчас воспомнил в памяти тонкости биологические по развитию клеща. Я говорю, а в чем, в чем смысл? Разрезают, допустим, ладно, вытаскивают она эту личинку, не вернее, не личинку, а куколку с клещом. Можешь сейчас садиться на эту взрослую пчелу, и дальше разносит эта взрослая пчела уже по, по расплоду. Он снова шныряет эта самка в очередную личинку перед запечатыванием. И пошел цикл размножения клеща. Он говорит, они вытаскивают не только попадает зрелая, а вытаскивают те, которые еще не прошли полный цикл созревания. Есть, как они определяют, что там клещ есть, я не знаю этого механизма. Но логика в том, что они когда разрезают и вытаскивают, и не дают дозреть самкам воро, там молодым, ну, процент на то, что это может быть, у меня как-то поднял, поднялась планка. Я вспомнил биологический фактор по размножению клеща. А что меня удивило? Думаю, на девятый день запечатают ячейку, а на 21 первый выходит уже взрослая имага. 12 дней находится в запечатанном виде, то есть процесс метаморфоза происходит 12 дней у пчелы. Но почему-то самка там откладывает, вернее выживает, три с половиной в среднем штуки, молодые самки, в общем, клеща. Взрослая самка может отложить там 3,5, выживает. Оказывается, что на 16 день, то есть через неделю, на 9 день запечатали, а на 16 день, если родились протонимфа и дейтонимфа, ну, грудные детки, грубо говоря, клеща, у них колюще-сосущий аппарат еще слабый, а кутикула уже куколки пчелы, крепкая, и они погибают с голоду, они не могут прокусить уже вот этой, в этом детском возрасте эту кутикулу куколки и погибают. Вот ввязал я это в логику, то, что я услышал, действительно может быть такой механизм. Как определяют пчелы, что это именно ячейки запечатанной там клещ вопрос конечно но то что этот механизм может быть как раз вот таким вот фактором самоизлечения самооздоровления в крайнем случае снижение титра закрещенности до такого количества что семья может спокойно развиваться и жить пока не знаю ну, логика мне нравится, вот такого подхода, такого глубокого анализа и мышления. Добрый вечер всем. У меня такой вопрос. А сам как вороа, она же откладывает яйца или откладывает личинки? У них же не все сразу откладываются. Вот первая отложилась, она уже ест пчелу, а последующие... Там же, по-моему, три или четыре получается. А последующая же самая молодая будет? Или они все сразу наводятся? Как это все? Нет, первое яйцо, которое отложила самка воровая, это неплодотворенное яйцо, из которого получается самец. Затем каждый день она откладывает по яйцу. Каждый день. И сегодня, если яйцо отложила, сам Коварова. завтра получается протонимфа. Послезавтра, на вторые сутки дейтонимфа, то есть стадия развития клеща. Затем идет пигментация и формирование вот этого колюще-сосущего аппарата. И на стадии, когда уже подходит это дело после 15 дня, от яйца там по всей видимости считается от яйца, то в этот день, в этом в периоде происходит вот такой, вот такой интересный момент, что маленькие дейтаниф, портонимфы не в состоянии прокусить и погибают. Но это то, на что я знаю из ветеринарной литературы. Добрый вечер, Леонид Днепр. Владимир Егорович, у меня вопрос продолжения темы вашего последнего ролика содержание на платформе у меня аналогичная ситуация ульи стоят плотно в ряд Десятирамочные рамочные доданы планирую весной сейчас зимует в каждом улье отдельно семья весной планирую попарно объединить в двухматочный старт для наращивания силы какации. Таким образом, допустим, в ряду стоит 20 ульев, попарно объединяю, в ряду получается 10, и одно пустое место образуется между стояками. Далее, когда я через 45 дней перед цветением акации буду делать отводки на старых матках, получится, смогу ли я на это пустое место рядом со стояком ставить этот отводок. Дело в том, что если я, допустим, в том же корпусе, вот в первом корпусе у меня старая матка, я переставлю рядом на пустое место этот корпус с отводком. Получится как бы деление семьи на пол поллета. Я не получу, так сказать, в медовике массу летных пчел. У меня в связи с этим вопрос: как у вас в вашей практике? Вы тоже делаете рядом отводок на старой матке? Как происходит у вас деление летной пчелы между ними? Спасибо. Да, хороший вопрос. Смотрите, ну у меня расстояние где-то 10 сантиметров между семьями. Какая-то часть летной пчелы остается. Процентов 10-15, не больше. Сразу вам говорю, так что не переживайте. Единственное, когда может остаться больше летной пчелы, если а, семья была где-то, либо ну, к какому-то заграждению придвинута и летала в одном направлении. Бывает такое, что по, ну, в силу размещения ульев они летают в одно направление. Тут препятствие какое-то есть. Вот тогда, да, если вы отводок сформируете рядом с этой семьей и попадет она как на, вроде бы как на перелет, Да, тогда, тогда будет у вас практически как на поллет. Если тем более они будут одного цвета. Поэтому ничего страшного я у себя не наблюдаю. А даже плюс в том, что небольшое количество летных пчел, те, которые задерживаются в отводке, в вновь сформированном, они раньше включают в активность маток э, отводка в работу. Потому что если сформировать на новом месте, где-то далеко, летная ушла, Через неделю только начнет появляться летная пчела из ульевой, и тогда возобновляется активность жизни по выращиванию расплода у семьи. В этом случае получается раньше. Очень часто даже бывает, что они, старые матки, хорошо включаются в развитие, а тем более если я сформировал на достаточно таком большом количестве печатного расплода, то три недели уже три корпуса стоит. Три корпуса на маточное молочко они работают сразу с лету. То есть эстафету принимают у этой безматочной семьи. У меня это как-то получается без, без проблем. И... Смотрите, а у вас... Если уж вы хотите до единой пчелы забрать и слишком близко они стоят, можете на какое-то время перевернуть их на 180 градусов вовнутрь, если это платформа, а не павильон. Пускай летно уйдет вам на медовик, через неделю развернете, все равно не будет летной, там активность будет минимальная, если не нулевая в отводке. А затем через неделю развернете, она уже накатает конкретно дорогу на это место, где у вас будет медовик. То есть вот таким способом при ограниченных, я даже писал в книгах, что если ограниченная территория, то можно при формировании, при формировании медовика в конце сезона, вот на последнем взятке, и нет возможности... Отводок рядом стоящий, унести в сторону и забрать летную пчелу, чтобы подсилить летную пчелу и медовик этот с молодыми матками, то его можно поставить сзади. Просто сзади этой семьи, летная ушла, зайдет на это, в этот медовик. А отводок останется. Через неделю его ставите рядом. Это все я в, опис... в книге писал. Кстати, хороший, хороший вопрос и такой довольно-таки капризный нюанс. Я его, у вас можно его развернуть, если некуда ставить. На это пустое место поставили и развернули. Через неделю разворачивайте в ту сторону, уже будет у вас другая картина. Не успеют они накатать дорогу, потому что там некому будет. А летная пчела будет появляться уже из ульевой Добрый вечер, Руслан Одесса. Скажите, пожалуйста, соединять лучше до облета или после облета? Спасибо. Я так понял, имеется в виду весь весной до очистительного облета. Без разницы, вы можете поставить до облета. Во-первых, до облета вы не будете знать, какие у вас по силе они стали очень часто получается так, что вроде как одни одинаковые шли по силе, но на весне по весне половину какая-то по Поэтому я всегда объединяю после чистительного блета сразу делаю ревизию по силе семей, обозначаю самые сильные и самые слабые. вечером после в этот же день на следующий день Вечером после летной активности разношу слабые, либо сверху ставлю, если это корпусная система, сверху на сильные, или же ставлю рядом с этой сильной. И затем уже эти маневры по объединению. Самое главное, чтобы у вас была возможность, когда вы будете объединять. Поставить можно предварительно можно и до облета, если вы уверены в силе семьи, что та слабая, а та посильнее до облета а вот э, уже соединять их конечно после облета потому что если вы сейчас до облета туда будете вмешиваться ну и пчела еще не облеталась не очистила кишечник то я вам не завидую по той картине какую можно представить поэтому облетелись очистительный облет все вы переформируете гнезда под мат, матком под откладывание из нормальной рамки ставите и объединяйте две 3 недели в вашем распоряжении для объединения их в двухматочный режим. Весной это делается без проблем. Взрыв, инстинкт накопления как можно быстрее силы семьи. Поэтому я же говорю, там хоть черта подсаживают весной. Это хорошая такая ситуация, биологическое состояние по инстинкту, поэтому весной можно и одиночных маток, и отводки любые, возраста любые, породы любые, все объединяется в двухматочный. Самое главное, чтобы только соблюдать вот эту, этот принцип постепенности, потому что есть такие, решетку поставил сразу сверху семью, и вот у меня не получилось либо пчеловод выходного дня, быстрее некогда, в обязательном порядке это делается ночью. Вечером, в крайнем случае, после активного лета отворачиванием пленки от заднего угла. Или же газету. Ну, газету, газета уже отошла как-то, потому что газету надо днем ставить. И бывают проблемы, при, когда примеряются они. То есть, включается охрана. Свои, включая длительность охрана и там нежелательный контакт, запах яда. То есть все, все, старайтесь вот таким вот способом, по такому графику. До облета можно поставить один на один, а формировать уже после облета при переформированных гнездах. Здравствуйте всем! С Новым годом! Владимир Егорович а меня, Значит, я позав... По запрошлым заизолировал маток. но ну, потерпели неудачу, но пока не сдаюсь, и в, и в прошлом году заизолировал. Да. Половина моих, это существующих, половину из изолировал, половину оставил. Дело в том, что у меня сейчас температура слишком большая, достигающая до 25. Как поступить, чтобы... Те семьи, которые не изолированы, хотя это за изолирования даже не проверяют, что там есть или нету, не знаю. Но за, которые не изолированы, знаю, что матка свободна примещена. Чтобы они не активировались, я значит складировал склад, склад, склад, половину, это как его утепление складировало, а половину вроде охладил. там... Накинул матерь, материю тонкую. Ну, какие вам советы, какой совет можете дать, чтобы не активировались? В данный момент, по-моему, не, не так желательно, чтобы подниматься активность. Ну, в основном это хочу спросить. Для того, чтобы не, они не вошли в активную фазу, по выращиванию расплодов вот таких, при таких аномальных оттепелях. Ну, хотя бы не подыграйте им стимулирующими этими подкорками, потому что очень часто бывают пчеловоды, раз они облетелись, руку положил, тепло, там расплод, значит, нужно, нужно их кормить. Даже открытый мед, кусок меда вы открытый положите, это будет стимулом для активности матки, а тем более, если это будет жидкая подкормка поэтому убрали утепление я не знаю когда у вас по природе начинается уже активность раз сейчас сейчас уже такая температура наверное в конце января в начале февраля уже вы по так вот по по тем годам уже начинаете развиваться то не особо страшно самое главное не не давать, конечно, не создавать вот эти тепличные условия, чтобы семья начала активно выкармливать расплод и не стимулировать ничем. Очень часто бывает при возврате холодов, если семья сама вошла в активность, начали откладывать яйца, они могут яйца все повыбрасывать или поедят они их, неважно, есть такое наступили холода, они сжались на этом расплоде, он выходит, и на этом может закончиться активность. Если, конечно, похолодает резко и надолго. А если будут вот такие качели, ну, я говорю, хотя бы, можете остудить, если вы уверены, что там расплода нет, но остуживать теперь разумно. Пускай она на одной рамке, если будет сеять, то не больше. И не стимулировать. Вот это, вот это единственная опасность, когда... Дрогнет рука у пчеловода, и он, чтобы хватило кормов, начинает туда всевозможные подкормки давать. А так, да, уже я слышу, у нас тоже есть такие районы, где неделю активные облеты. И пчеловоды переживают за то, что начнется активность. Хорошо, если в феврале это будет уже весна, хотя вряд ли. По запрошлом году мы получили такую активность в феврале. Начало и в конце ноября конец. И такая заключенность была, что это просто ужас какой-то. В прошлом году полегшие на месяц позже было развитие, и вот и результат. Так что с изменением климата и с увеличением периода размножения, то есть развития семей, выкармливания расплода, клещ получил возможность дольше и больше размножаться и накапливаться в семьях. Поэтому старые все механизмы, старые подходы по обработкам, по борьбе с ним в некоторых моментах просто неэффективны. Поэтому старайтесь держать вот в таком состоянии. Охлажденно и не стимулируется. Добрый вечер, Владимир Гурович. Вопрос простой. Какое более эффективное двухматочное или двухсемейное содержание? В принципе, по конечному, по конечной цели двухсемейного-двухматочного они идентичны. Да, я вот недавно ролик показывал. Что у них общее? Они развиваются двухсемейными, автономно. Между ними делается, между матками, взаимозамена рамками расплодными, какими я говорил. И в конце, перед главным медосбором, в конце уже объединяется в общий медовик, оставляет одну матку, то есть на выбор пчелам или куда-то одну убирает. Но двух, двух, двухматочная эффективно в начале, в начале своем вот, весеннем старте когда сверху стоит небольшой, небольшая семейка или вообще одна матка на отводке, а внизу большая семья, то верхняя, нижняя уже пошла активно в развитие, верхняя будет как таким громоотводом, если грубо можно так сказать. Появится масса личинок, то есть от двух маток в двухматочном режиме, в двухматочном режиме. От двух маток будет больше открытых личинок, которых нужно кормить. А что придерживает родение в семьях? Наличие большого количества расплода. Как только паритетность по печатному открытому расплоду в сторону, в сторону печатного расплода, все, кормить, кормить некого фактически, кормилиц много, начинается проблема, проблема роения. Когда две матки открытого расплода много, и семьи, как правило, проскакивают вот эту вот роевую пору на первых товарных медоносах. Важный момент. Ну и то, что одна личинка может кормить, то есть одна молодая пчела может кормить личин, 4 личинки себе на смену значит, она в состоянии выкармливать маточным молочком, и личинки одна пчела-кормилица молодая может обслуживать личинок обеих маток. То есть, есть преимущество в двухматочном, именно вот такой вот взаимозаменой, вернее, взаимопомощью пчел-кормилиц работы на личинок для двух маток, и продлить рабочее состояние, потому что расплода открытого будет от двух личинок, конечно же, больше. А в двухсемейном, там придется вам рамки регулярно переставлять. Открытый расплод, если вверху была молодая матка, значит открытый опускать вниз старой матки, там много пчелы, чтобы не зараилась раньше времени, пускай кормят. А от старой матки снизу забирать печатный и отдавать верхний. То есть такая вот, ну, не, неудобство такое вот небольшое. Ну и плюс нету общения между матками этой, пчелой кормилицей. А по конечному результату они имеют одну цель и, и одну эффективность. Сила семьи. Спасибо, Владимир Егорович. Ну, я для себя сделал вывод, что по трудозатратности значит, двухматочная ну, как бы менее затратная, будем так говорить и более продуктивно. Хорошо, значит, будем переводить на двухматочная Спасибо большое Здравствуйте Владимир Егорыч, Виталий Днепр а, Был вопрос тут по отбору летной пчелы и как ее сохранить или оставить вот я в этом году э, сделал так что у меня был отводок на старой матке рядом с основной семьей и на цветение подсолнуха я этот отводок э, отнес в сторону метра на два вот это я сделал в пяти или шести даже семьях так и я получилось что отобрал летную пчелу летная пчела полетела в семью вот ну идея была такая что те принесут, ну как медовик я формирую в основной семье, а отводок э, не заливается медом, а работает на расплод. Вот. Но через неделю, когда я приехал на пасеку, то было видно, что отводок работает так же хорошо, хотя я уверен, что летная пчела все-таки была отобрана. Там видно было, что они не вернулись. Э, и драки никакой тоже не было в основной семье. Но вот э, то, что... Они тоже залились медом в конечном итоге, вот, наталкивает на мысль, что ну, много все-таки внутриулевой пчелы перестроилась быстро на медосбор и как бы вот они тоже начали носить хорошо мед. Ну, медосбор был тогда, где-то в районе 3-3,5 кг, со средней семьи. Вот стоит вопрос, стоит ли повторить эту процедуру. Вот. Еще раз отобрать летную пчелу, чтобы все-таки отводок работал на расплод. И тогда к концу августа я буду иметь, допустим, хороший отводок, уже семью, где будет много расплода, его можно на зиму для подселения использовать. Вот. Ну и вообще вопрос тогда, сколько летной пчелы в Улье, сколько соотношения, точнее процентные летные пчелы от внутриульевой. Ну остается только вам пронаблюдать практически. Возможно, вы раньше на неделю, за 10 дней, за сколько вы сформировали отводок, что там успела появиться уже летная пчела. Или же, может, сработал здесь последний взяток. Или просто вы раньше времени отнесли его в сторону. Вы ну, пронаблюдайте. Два варианта сделайте каких-то. Попробуйте в начале цветения убрать ее, сколько было открытого расплода. Если у вас открытого расплода в отводке было много или стряхнули пчелы в отводок, когда формировали, она продержалась там. То есть, ну все зависит от того, как еще формируется отводок я понял, ну отводки были 10 рамочные примерно и были они отнесены в сторону как только пошел взяток там первые привесы килограмм и больше я сразу отнес в сторону вот ну в общем да надо просто примерно я так понимаю 30 процентов летной пчелы находится в улье может она увеличится это процент а остальные внутри ульевая добрый вечер владимир егорович подскажите пожалуйста в этом году э, решила объединить семьи в двухматочном в зиму запустить в двухматочном улья у меня ппу э, смотрела недавно так под заглянула под крышку э, они не в клубе пчелы все как бы такие тревожные э, Ну, подскажите пожалуйста что это может быть с чем это можно связать? Вы пожалуйста не забывайте указывать регион. Ну если, если плюсовая температура наружная и УЛИ ППУ, они даже в морозные. Ночи, дни, не особо, то при сильной, при нормальной силе семьи Не особо в клуб собираются. Есть такой вот, либо каприз этой, этой конструкции, или системы улья, вернее не системы, а сам, самого ППУ. Если с матками все нормально, можете рискнуть какую-то, какую-то рамку одну проподнять. Не появилась ли свещевая там осенью? Мало ли может. Ну, бывает и сколько ули у вас таких беспокойных. Луганская область. Ну, я пять ульев. У меня такие они беспокойные вот. объединяла я их уже в ноябре опускала верхних маток ну, сверху вниз уже опускала в ноябре может это с чем-то это связано в принципе ноябрь как раз то и те погодные условия и тот месяц когда объединяется в двухматочную зимовку. Ну, все вроде бы, как сделали по, по программе технологически, а чем, чем это вызвано беспокойство и стоит ли вам беспокоиться. Нет ли там следов испражнения таких вот, и на, не, вы, не выкучиваются они наружу. Какие еще, вот кроме того, что распался клуб. Матки, сами изоляторы находятся в зоне захвата вот этого распавшегося клуба. Пчела там есть, можно приподнять один. Так просто на страх риск свой. Для меня, например, нет такого нет запрета конкретного при контроле семьи. Если она проявила мой интерес вмешаться туда по какой-то причине, я ее разберу хоть до самого, с крышки до самого днища. Поэтому можете какую-то выборочно глянуть, какую то из изоляторов. Главное, чтобы не было ни поносов и не было вот этих вот ползаний, выкучивания, гибели пчел. То есть попробуйте хотя бы проконтролировать в одном, из, одном каком-то изоляторе наличие матки. Насколько это получится и найдете. Да, спасибо большое. Ну, я так смотрела. Пчелы всех ну, в изоляторах. То есть, сверху так смотрю, пчелы в изоляторах тоже есть. То есть нету такого, что там изолятор бросили. Там. Они ведут себя как будто от весной. Вот как будто вот вот сейчас открой крышку, просто приподнять, и они все просто полетят. Вот как будто весной. Вот. А еще у меня сверху лежит пленка такая толстая. Вот я рукой немножко так придерж... попробовала тепло. Вот Тепло там, вот думаю, не вылезла ли матка с изолятора, не насеяла ли там. Ну, в вашей конструкции ульев тепло, тем более при распавшемся клубе, это такое провокационное тепло, я вам скажу и распался клуб. Если бы там был расплод, они бы должны, по идее, быть в такой компактности. Самое главное, я говорю, чтобы не было подмора, не было возле литка и сетчатое дно, я так понял. Если вы пленкой закрыли вверх, то у вас должно быть сечетое дно. Ну, пока ничего такого особенно переживающего я вот по вашему описанию не вижу, не могу. Ну, расползлись, ну и пускай жарко им может быть, просто жарко. Мало кислорода еще бывает такое, если нет вот вентиляции. Бывает еще такое. Попробуйте убрать пленку. Как среагирует там в одной-двух семьях. Как она... Повлияет ли такое небольшое охлаждение гнезда? Да, хорошо, я попробую. А еще я не уточнила такой момент. Я еще сделала под низ поставила полукорпус, то есть сделала такую воздушную подушку. Может, тоже это как-то влияет на то, что им может действительно, да, жарко. Тем более, у нас еще зима такая, то холодно, то жарко, то тепло, то минус, то плюс, как бы вот и ули сам по себе теплый. Вот такой вариант тоже предполагаю, что им просто тепло. Думала, может, вы еще какие-то варианты можете сказать, почему так. Просто посмотрите. Какой-то один улей откройте. Пока еще кишечник там не, доста... не переполнен так уж критически. Гляньте на состояние гнезда. Одной любой на выборах семьи. Можете даже дымар взять, ничего, ничего страшного. Просто удовлетворите свое любопытство. Почему они вот так находятся в таком состоянии? Может, просто жарко всего на всего. Виталий. Ну, я хочу добавить вот к, к вопросу. Ну, у меня наличная ситуация. Ну, семьи, я так понимаю, у меня послабее. Ну, я хотел бы сказать, что ставить лучше магазин не под семью, а на семью. То есть сверху поставите, чтобы над семьей была вот эта пустота. Тогда идет э, охлаждение. А по, подстанука под низ, она не даст э, такого эффекта абсолютно в охлаждении. Возможно, им действительно жарко. Вот. И потом еще даже от конструкции ППУ зависит, э, э, ну как бы жарко, не жарко. Потому что если у вас химиксилен, там плотная э, крыша, ну крыша... при прилегает сразу к рамкам там, по моему сантиметр расстояния и тепло а вот например если крыши есть там 3-5 сантиметров высоты крыши то там будет холоднее ими, там уже клуб держится более компактно так что тут надо смотреть еще от конструкции вот. но я считаю что такая картина нежелательна для зимующего клуба а клуб должен быть спокойным компактным и если не расползлись то надо как-то либо дополнительную вентиляцию, как-то ну, как надо охлаждать. Один из способов это вот подстановка магазина на семью. Добрый вечер всем на канале. Всех с праздников. Андрей. Город Донецк. Отвечу. Тень назад смотрел своих пчел. Температура дневная плюс 8 было. Они у меня зажаты между теплыми заставными. Улья деревянные. На шести рамках. Пчела вышла даже за заставные то есть, я думаю, что это просто клуб разошелся от температуры. Жарко им, ничего страшного не будет. По поводу корпуса, поднес, если там сечетое дно, то поступили правильно. Убирать его не надо, не так будет поддувать в сильные морозы. Все так делают и все нормально происходит. А вопрос попутно хотел задать Виталий Днепр. А вот у меня сейчас, я сейчас меряю температуру, и влажность в ульях матки в изоляторах ну, ульи разные есть и ппу и дерево а у меня при плюс 3 наружной температуре атмосферной в улье поднималась температура до 26 градусов то есть клуб касался датчика а датчик был установлен у задней стенки вот и возникла ну, матка в изоляторах там они не могут сеять вот. И вообще возник вопрос, а какая температура и влажность, и вот важно, температура и влажность в клубе внутри? Вот. И она колебается, эти показатели, или они постоянные? Вот вопрос. Смотрите, влажность постоянной, единственное, когда ее держат постоянно, влажность внутри клуба, когда выкармливается расплод. Вот там влажность должна быть около 80 процентов 78 по моему до 80 влажность в улье будет увеличиваться по мере того как будет уменьшаться запасы корма то есть при поедании меда выделяется влага Конвективное и конвективное тепло дыхание если есть куда ему деваться Значит, сырости не будет, и влажность, соответственно, будет уже одна. Если там будет затвор воздуха, это будет духота. Почему могут и распадаться клубы, и, возможно, даже от повышенной влажности, вот звонила Анна только что, может, как раз и есть эта причина, что... Не хватает протяжной вентиляции. Или же может и то, что хорошо, правильно, вот если это дно и на пустой корпус внизу подушка, вроде как удаленный, да, при сильных морозах не будет прямого проникновения холода в клуб. А с другой стороны, при оттепелях эта вентиляция уменьшается, потому что клуб высоко, и уже снизу не так доходит этот свежий воздух. Поэтому жарко, глупо распадается. Ну, все сводимся к тому, что нет никакой серьезной опасности преждевременно паниковать. Ну, жарко и все, порасползались. Пробуйте всевозможные варианты вентиляции. Уберите пленку для начала. Можете в одном каком-то корпусе... В какой-то семье можете убрать эту подушку воздушную, пустой корпус. Какие еще зимы будут? Ну, я вижу, насечатых донях зимуют. И в одном корпусе. Даже без подставок. ППУ. Поэтому тут только ваша практика. Я не силен в этих конструкциях урьев, вот из ППУ. Также, у кого есть опыт, Подключайтесь, советуйте. Я единственно могу только поддерживать вот какие-то логические мысли в этом плане. У меня, если кто видел холодную зимовку, на фоне вот сейчас вот этих разговоров, семья 10 рамок дана, минус 30, я открывал улей, и показывал, минус 30, и сверху по кругу инии сидит пчела. клубчил. Пчел. Поэтому Представьте, какой контраст между способами зимовки. Ну, я имел в виду, что нижний, нижний магазин или корпус под семью подставить это хорошо, но ну, не так сильно сквозняки, не так дует ветер. Вот. Для охлаждения это не играет этой роли, а именно постановка магазина на семью, хорошо работает на охлаждение, если нужно охладить. Вот. но ну, оно прям не то, что будет холодно, но мы понимаем все, что просто будет дополнительное вверху движение воздуха, и не будет того тепла, ведь при дно сетка, если стоит, то верх должен быть теплый и плотный, это как бы, ну, правило такое. Вот, но если вот в случае, что сильно тепло, как в эту зиму, то я в себя ставил дополнительный этот самый магазин. Но вот вопрос еще по температуре зимующего клуба, Владимир Егорович, она колебается или одна и та же, и вот какая она, потому что в зимующий клубе еще датчик пока не засовывал, поэтому, вот если кто знает. Вообще сам зимующий клуб, вот если взять его представить форму шара, то по сторонам он отдает Температуру 1,5 вата И не температуру, а вот теплоотдача его. Внутри клуба 25-30, корка клуба 8-10. Наружная температура бывает в улье, такая, как и на улице. Единственная воздушная подушка, вот из изоляции, ее держит. Но это было раньше, я... 35 лет литература когда была вот в те времена 70-е еще годы вот, вот как-то этот температурный режим, возможно, при постоянных зимах, при такой не было таких вот перепадов, сейчас это все меняется и зимовка вот ППУ, видите скорее всего скорее всего влажность повышла, температура вверху сконцентрировалась этот углекислый газ там, деваться ему некуда, потому что пчела дышит. И возможно, дайте сейчас проточную вентиляцию, приток кислорода, и клуб, я уверен, что войдет в свою, в свою норму, как ему положено сейчас быть. А так, если там сильная термос. Понимаете, термос. И далеко еще от сквозняка не будет. Сверху пленка закрыта. Сквозняка не будет, потому что приток свежего воздуха будет, но не доходит возможно до как положено до клуба, потому что подушка в виде корпуса внизу. Похолодает сейчас. Потянет снизу мороз. Где-то минус 15-20 будет на улице. Все, Я думаю, что клуб зайдет в свои объемы, как положено. Какая, тем более, если это ППУ, какая температура там должна быть, какая влажность по, по кругу. Ну, просто логику. Я руководствую всегда чистой логикой. У меня внизу, вот основная масса семей сейчас, внизу протяжная вентиляция, литок на всю, зарешоченный Сверху лежит пленка и... Утепление небольшое. И на всю длину 10 миллиметров потолочная протяжная вентиляция. Уходит накопление вот этого конвективного тепла и с, углекислым, с углекислотой. У меня не бывает этого затвора влажного воздуха в улье в любом случае хоть ну тем более если это открытая зимовка вообще холодная а если семейки послабее и в этом году там и банки маток у меня поэтому я не стал рисковать особо с этими с этой холодной зимовкой но протяжная вентиляция в обязательном порядке можно запаковать сохранить казалось бы лишнюю калорию тепла в улье закрыть ее полностью вверх ну, первая половина зимы проходит более-менее. Есть куда деваться влаги, впитываются в рамки, в утепление, там, в стенки ульев. Затем вторая половина зимок, и все, это болото. И очень часто пчеловоды наблюдают заплесневшие рамки по бокам, если один корпус, если второй корпус внизу полностью заплесневшие, и там такая цвиль. Поэтому я пришел вот из практики, к такому варианту зимовки. Обязательная потолочная вентиляция. Разумная, конечно. А почему я без проблем к этому варианту зимовки пришел? Потому что экспериментально зимовал полностью открытые семьи. И сейчас есть такие. Полностью открытые. Это придало уверенности, кладнокровия и такого логического подхода к тому, что Потолочная вентиляция разумная должна быть вот в случае этих оттепелей. Если похолодало резко, клуб, соответственно, стал плотнее, уже он не будет выпускать тепло лишнее из этого центра сам по себе, своей плотностью. Но если ему деваться некуда, и мы создали затвор, вот это теплое, влажное, конвективное тепло дыхание, с углекислым газом. Пчела его выдыхает и назад вдыхает. Как бы там кому не хотелось частенько спекулировать этим словом, анабиоз. Она впадает в анабиоз и все, меньше поедает и, и очень хорошо. Нет сейчас, кстати, слова такого анабиоз, но об этом поговорим второй раз. Поэтому учитывать эту всегда. Почему в ле... Если у кого есть такая печальная практика, или может, знает по рассказам старших пчеловодов в омшанниках, очень часто проблема зимовки в омшанниках, когда один литок внизу, закрытый полностью вверх, один корпус, этот литок забивается под мором, и если пчеловод приходит туда раз-два в зиму, то зимой выносят просто пустые коробки с высыпанной пчелой на днище. Она задыхается. Где этот анабиоз? Меньше поедает корма, она усыпляется с газом. Присутствие приток свежего воздуха должен быть обязательно. Амшаники со слабой проточной вентиляцией это душегубка а тем более, если еще запакован сам по себе улей. Так что все меняется, и учитывать вот эти особенности. Как бы там не усыплял углекислый газ пчел, они в таком полу... полудреме еле подвижные но без кислорода они жить не будут. Доброго всем здоровья! Любителям сетчатых доньев, Посмотрите канал Басика Мелитопольщины. Недавно человек выкладывал ролик по зимовке именно в Сечетагдоньях. Я думаю, все вопросы отпадут. Там интересный ролик. Доброго вечера. Олександр, Францкая область. Владимир Егорович, вопрос по поводу двухматочного содержания. С вашей практики сколько максимум ну, с расчета на рутовскую систему Сколько максимум корпусов ну, к главному взятку нагоняла семья? Ну все будет зависеть от того, какой силы она стартовала, эта двухматочная. Двухматочные в основном у меня семьи идут уже с молодыми матками, подходят. А перед этим я делаю отводок на старых матках. Между ними происходит взаимозамена рамками. Все будет зависеть от того, насколько вы его сформируете рано, этот двухматочный, ну, двухматочную семью. Со старыми матками я не практикую весь сезон вести семью со старыми матками, потому что это бомба замедленного действия. Старая матка и старые летные пчелы по природе рано или поздно они вам такой сюрприз от роевой преподнесут. Поэтому делаются как можно раньше отводки на старых матках, а улица молодые. И уже к главному взятку вы подходите. Ну, моих, в моей системе 5 корпусов это. 5 корпусов. Но они уже на 100 мм от Рутовской. Высота одинаковая, а длина 100 мм короче. Так что все относительно того, с чего вы будете... Стартовать. С какой силы? Спасибо. Еще такой вопрос. У меня третий сезон практики был. Вот четвертый, даст Бог, будем живы, здоровы. Я не могу понять, ну, вот, к примеру, какое соотношение рамок с печатным расплодом на выходе, вот, чтобы семью подвести к главному взятку, вот, чтобы ну, я, я, я не знаю, как сформулировать. Вот какое должно быть соотношение, какое может быть соотношение рамок печатного расплода, там, открытый и суш, к примеру, на главный взяток. Почему? Потому что я понимаю, что если печатным расплодом занято, занято место, пчела ну, не имеет возможности складывать ну, в нектар, чтобы вентилировать его и тому подобное. Вот, но если мало места. Ну, у меня ограниченное. Ну, действительно, ульи имеют 5 корпусов, то есть, а возможности расширить, 6-7 поставить ну, нет возможности. То есть, как, как здесь подойти мудро? Если вы хотите получить как можно больше товарного меда, последнего взятка, ну, неважно с какого то на момент приноса нектара в улье должно быть как можно меньше. Или вообще не быть открытого расплода. Плодная матка в изоляторе и печатный печатный расплод пускай вас не пугает потому что пока взяток идет и пока он закончится из этого печатного расплода выйдет вся пчела и она будет у вас не будет вам балластом так что в отношении единственное когда идет активное развитие количество рамок расплода печатного и открытого, должно быть прямо пропорционально количеству суши и ващины. То есть 10 рамок у вас расплода разного возрастного в пик, особенно когда это райвая пора, должно быть сбоку стоять ровно столько же рамок суши. Малометки, ващина если взяток идет. Потому что если будет... чего-то часто сдерживают, держит плотность, чтобы не охладить гнездо, и пережимают, передерживают, что даже на силе семьи семьи бывают, заходят в роевое состояние. Поэтому так, в первое поколение вышло все, увеличивайте объем гнезда по максимуму. Самое главное, чтобы не рвали расплодную часть. Расплод. Ну а соотношение, я же говорю, что соотношение и правило одно. Чем меньше открытого расплода, на начало взятка, тем больше будет принесенного нектара в товар. Владимир Егорович, добрый вечер и всем человодам Хотел спросить, а как правильно сформировать отцовскую семью? Спасибо. Так, как сформировать отцовскую семью? Ну, я так понимаю, что это касается весеннего пол весеннелетнего. Встречаю облет, определяю семьи, кандидаты на отцовские. По прошлому сезону я определяю их по, по товару, возможно, там по, по моему направлению. Склонность к болезням и хорошая зимовка. Выбираю отцовские семьи. После смены первого поколения, подчеркиваю, после смены первого поколения, когда появляется молодая пчела, способная усваивать белок пыльцы, я ставлю прививочные, не прививочные, а строительные рамки. Специально трутовые в отцовской семье. С готовыми ячейками прямо в центр гнезда. Или, в крайнем случае, если семья не особо, то кроющую к расплоду. Они ее сваивают в ближайшее время и ставятся через каждые 15 дней. Если семей немного отцовских, через каждые 15 дней. Не даю большую рамку трутовых ячеек, потому что на эту большую рамку во-первых, не получится одного возрастного, но это уже касается гомогената. ладно, это не та тема. Вам нужна, нужна отцовская семья для була маток. Но почему я не даю большие объемы сразу трутовых личинок, ячеек для вывода трутня? Неважно, то ли это для гомогената, то ли для отцовских семей. Потому что очень большая нагрузка на молодых пчелокормилец. Молодым пчелам-кормилицам нужно выделять маточное молочко, вырабатывать, кормить матку личинок пчел трехдневного возраста и личинок трудня еще. Если будет очень большая площадь трутовых ячеек и матка засеет, то нагрузка будет на одно поколение пчел-кормилиц, выделяющих маточное молочко, а у них жесткий график, рамки, вернее, возрастные, 6 дней. Поэтому если ставить через время, вы охватите, во-первых, укомплектуете, обеспечите обгул ваших маток достаточным количеством трудня, Если за месяц поставите в отцовскую семью, хотя бы две полурамки. Если этих семей будет больше, значит, тем более хватит. Ну и, в принципе, ничего особенного. Если хотите продлить присутствие трутня в отцовской семье, значит, отводок делается на старой матке отцовской. Тот трутень, который был выкормлен в самой семье, вам обеспечит обувь маток первой половины лета. Через 2-3 недели уже отводок на старой матке отцовской старой вам будет в состоянии выкормить такое же количество трутня для второй половины лета. В основной семье, если оставить старую матку и давать трутня, уже вы трутня можете не получить, потому что раевая пора закончилась, все, может матка насеять, но его может пчела выбросить просто в личиночной стадии еще. Так что есть вот такой вот каприз. Какой-то из книг, я не помню, там это... так по-моему, последний. И не только последний. Написано было именно принцип формирования отцовских семей. И как продлить существование половозрелого трудня отцовских семей на весь активный сезон. Потому что по природе мы знаем, первая половина, когда роевая пора, трудня пчелы выкармливают с удовольствием. Затем уже пошел день на убыль. Все, раевая пора закончилась. Семьи готовятся к накоплению как можно больше кормов. И трутня даже взрослого изгоняют. Чтобы придержать трутня от отцовских семей, значит делается такой вот маневр. В два этапа. Выкармливание трутня, воспитание в два этапа. От основной семьи и затем уже от отводка на старой матки. Ну, если подробно хотите, либо, либо наберете меня, либо, если у вас книга есть шестая, значит, там где-то второй раздел, третий, так и называется. Спасибо большое. Еще хотел спросить, если у меня, допустим, 100 семей, сколько это нужно таких отцовских семей? Ну, смотрите, 100 семей. Если вы сказали 100 маток, допустим, у меня на 30 семей 100 маток. А у вас, может быть, на семей 30 маток вы всего хотите. Поэтому от вашего аппетита по обгулу маток. Сколько вы планируете обгулять маток и как? Я, например, обгулю в три этапа. В три этапа. На акацию, на липу и на конец сезона на подсолнух. Ну, может быть, еще в конце, сентя... в конце августа, в начале сентября в семье, то есть матки-дублеры. Это при изоляции маток. Ну, когда я маток помещаю в изолятор, бывают свищевые, выскакивают, обгулятся. Или же я планированно даю маток на обгулы уже дублера в конце. В конце сезона, когда трудня уже на пасеке нет в рабочих семьях. А в отцовских вы можете сохранить вот таким вот способом. Почему в три этапа? Потому что вот я из практики заметил, что из, из всего количества маток, обгулявшихся за, из, из трех вот этих вот этапов, процентов 30 я выбраковываю. На второй этап матки обгуляются на липу. Ну, условно, акация, липа сейчас просто так уже оно повелось. Мы эту акацию можем не видеть, и, и липа тоже так раз в пять лет как-то покажется. Ну, сам факт распределения сезона по этим по этим этапам. Второй этап маток компенсирует выбракованных маток с первого этапа. Третий этап маток компенсирует тех, что я во втором этапе. И так вот получается, что при полном комплекте, тем более двухматочные они идут, в основном при.. Обгуливается и с молодыми матками двойными, в двухматочным уже режиме, семьи основные подходят главному взятку. Ну и плюс еще, конечно, отводки. Тоже двухматочные. Сколько? Ну, все будет зависеть от того количества маток, которые вы запланируете. И если хотите обратить внимание на любительскую селекцию себя на пасеке, Значит, обратите внимание на обгул матов в конце августа-начале сентября, когда в рабочих семьях уже по природе трудня в основном изгнали. А вы можете создать отцовские семьи для вот этого вот такого продления. Именно вот это будет ваш трутень, желаемый, который вы запланировали от отцовских семей для обгула последних маток. Последних маток. Если это 100 маток, допустим, раз вы уже назвали, озвучили цифру 10 семей, 100, 100 маток, допустим. Значит, считайте, на одну матку раньше было 10 трутней, считалось 10 трутней. Сейчас уже оказывается 40 трутней обгуливают одну матку плотную. Так вот досмотрели, досчитались, я не знаю... Какая, что это за арифметика, откуда она взялась. Но так вот сейчас сказали, что не, не 10, а 40. Плюс учтите, что при визуальном, кон, визуальном определении трудня в семьях, вот то, что мы видим, вот открываешь ули, а там его просто кишит. Особенно в боевую пору, где-то через два месяца после выхода второго, третьего поколения. Но всего 10% из того, что мы видим взрослого трудня, способны к оплодотворению маток. А то просто муляж, грубо говоря. Это определено наукой. Не я это придумал. Есть это в литературе. 10%. Вот представьте. Плюс, если это 40 штук, их обгуливает полноценно одну матку. Вот и делайте вывод, сколько вам нужно трудня хорошего с, с, с запасом с учетом того, что 10% всего от того, что выходит и того, что мы видим половозрелого трудня, способны оплодотворить только 10% вот имеющегося. Интересная такая вот интересный подсчет, интересная математика. И еще такой вопрос по банку маток у вас. Как, как они зимуют? Так, банк маток. Прохожу возле улья, даже не дышу. Четыре банка маток, в общей сложности 60 маток. Ну, как зимуют? ну Пока зимуют. Пока единственное, что я могу позволить себе подойти и... Прикласть ухо, послушать, жужжат ли. А так, буду по весне. По весне буду констатировать. Очень хочется надеяться на положительный исход хоть какой-то. Потому что двухматочное содержание имеет достоинство серьезное. И если одиноч... много одиночных семей, хорошие по силе, и нет ослабших, слава богу, ослабших семей, которые ну, можно подсилить, то есть подсадить сверху для двухматочного. Значит, нужны будут просто плодные матки в ранне-весеннем развитии. Молодые ⁇ это уже не тот случай, потому что молодые появятся слишком поздно, уже в роевую пору, ну, в нашей местности, вот в нашем в нашем регионе. А здесь важно использовать именно этот инстинкт взрыва, наращивания силы, когда можно подсадить туда кого хочешь. И плодные матки будут очень кстати. Получится ли, хочется надеяться, все надеются на положительный исход. Ну, в крайнем случае, будем шлифовать эту тему. Каким-то способом нужно Нужно научиться сохранять плодных маток к весне для старта вот этого двухматочного. Проще всего, конечно же, сейчас мне в упрек, не ломайте голову, он два небольших отводочка, летом сделали их и среди лета можно, 3-4 рамки, даже врутовский корпус, глухая перегородка вертикально и по бокам, две два трехрамочных отводка живые гарантия сохранности маток хоть в изоляторах хоть свободных перемещения и общий клуб тепловой будет все 6-8 рамок весной развивается без проблем автоматически сразу в двухматочный режим я кстати об этом всегда говорю всегда его подчеркиваю этот самый простой способ давно известный зимовка двух отводков для создания общего теплового клуба в горизонтальном положении. То есть лежаковая конструкция. Лежак, вертикальная перегрузка и два отводка. Или сильная семья, и присоединяется слабая семейка, где-то 2-3 рамки, или же 2 по 3-4 рамки отводочка в пару. Это будет уже тепловой клуб восьми рамок. Приспокойно перезимуют и с, сохранностью, с максимальной сохранностью обеих маток, независимо в каком они находятся состоянии, то ли в изоляторе, то ли в свободном перемещении. Так что в основе, если кто облюбовал двухматочную тему развития весной, значит попробуйте, пока еще до банка маток не знаю, будет ли с него толк какой, а вот... Сохранность маток можно таким способом. В крайнем случае выделить какую-то часть корпусов и с вертикальной, даже не обязательно там прорези делать в этом корпусе, чтобы вставлять стационарно. Делают обычную заставную или фанерную перегородку и по бокам либо резиновые Ковчуковые такие прокладки. Тут, Короче говоря, она, она имеет возможность перемещаться. То есть передвижная, заставная. Вниз она плотно, по бокам плотно. И полная автономия двух вот таких небольших отводочков. А посередине может быть окно с сеткой. Или же это фанера 4-мм или ДВП. То есть в основе самый лучший, самый простой способ сохранения двух маток в зиму. И тем более при последних зимовках э, ослабление семей к концу сезона до, до нежизнеспособности самостоятельно, значит зимовать в паре. Можно отводка в залито наделать массу, то есть когда уже основной сезон прошел по медосбору или он какой-то был неудачный, значит можно в середине активного сезона делать отводки. По возможности, там райки какие, не дали они товара, не дали там того, что хотели, посили, нигде мы их не применили в активном сезоне, но остаются невостребованные плодные матки с небольшим количеством пчел. По сами по себе они не зимуют, значит что садим их в пару, либо к сильным семьям, либо в паре между собой. Банк маток пока в проекте. Получится, значит не помешает и банк маток и зимовка отводков через глухую перегородку, и двухматочная в общем клубе изолятор, изолированные матки через медовую рамку. То есть варианты есть. Есть варианты, если банк получится, значит будет выбор хороший. Нет, в крайнем случае на сегодняшний день существуют вот такие, пока такие, возможности сохранения маток. То есть возможность старта двухматочного, двухматочного старта. Либо перезимовавшие слабые семейки плохо в пару подсаживаем, либо перезимовавшие две семейки в одном корпусе сразу автоматически запускаем. Ну и плодные матки ждем банка маток результата. Так, все, заморил я вас уже, я чувствую. Добрый вечер, Анатолий Литва. Скажите, каким образом вы отбраковываете э, ненужные семьи? Так, скорее всего, наверное, ненужных маток вы имели в виду. Если моя поправка справедлива, значит ненужных маток я даю на суд Божий самим семьям. В двухматочном режиме они у меня работают и они показывают как они себя ведут могут убрать их даже пчелы потому что чем еще двухматочная вот разница между двухсемейным и двухматочным в в двухматочном режиме всегда матки будут работать в паре если обе хорошие значит обе будут тянуть общий клуб если какая-то слабая ее семья убирает то есть, вот это первый способ первый способ отбора То есть, любительской селекции. Ну и плюс пчеловод сам видит если на пасеке фактически большой выбор вся пасека как мини-банк маток, потому что все работают и, двух и отводки двухматочные, и семьи двухматочные уже с молодыми матками. Поэтому есть чего выбирать. Сезон они отрабатывают как как каждая себя проявляет, насколько она может проявить. А в конце сезона уже пчеловод на свое усмотрение либо дает возможность проявить себя еще в следующем сезоне, то есть перезимовываю их, или же выбраковываю осенью и обгуливаю дублеров для большего количества маток. То есть чем больше маток на пасеке, тем тем больше возможности вот этот вот, вариант любительской селекции. Где-то пчелы отфильтруют, где-то сам пчеловод выбракует. Но зато, зато мы не, не дрожим над каждой маткой только потому, что она плодная. Вот штатная единица есть, улей, одна матка, а не дай бог, она никакая. Уже и расплод пошел, и, и там и болезнь какая-то, ну, в общем, Зачем, зачем держать, до, допустим, доводить до крайностей? Лучше ее на упреждение, на самой начальной стадии, убрать пчеловоду или уберет это, или это сделает сама семья. Владимир Егорович, еще один вопрос задам. <coughs> В моем регионе, это Винница, первый ранний весенний взяток это рабс. Если условно сказать, что начинается с 1 мая, то до 1 мая, наверное, навряд ли получится матку вывести, да? Да, конечно. РАПС сейчас внес серьезные коррективы вот, в нашу технологичность по ранним отводкам. Поэтому приспосабливаться нужно на старых матках, брать товар с РАПСа. И РАПС, я почему-то подозреваю, что может... Может дать хороший толчок и для рабочего состояния этой семье даже со старой маткой и на акации. Ну как там разделить мед уже, это забота пчеловода. А отводок придется сделать на молодой рядом. Ну пройти, вот, пройти этот конвейер рабса акациевый, а рядом будет уже обгуливаться молодая, там две матки будете обгуливать молодые рядом, как... В общем, не все точно так же, только плодную оставляете старую в семье, так же, как она с весны развивается. Отводок делаете на молодых матках, то есть обгулите молодые рядом. А затем уже можно их комбинировать менять расплодами между собой. Если она зараилась, значит, эта семья, значит, отводок сделали на старой матке, время еще будет. А в семью можно молодую подсадить. Без проблем. А без проблем почему? Потому что есть ролик на канале «Матку приняли, но не признали». Очень важный. Можем повторить его. Кстати, на доске, если будет желание, Важный чем? Можно матку подсадить в любое время активного сезона. Замена, замена не всегда получается при всех группах летных пчел, при всех видах расплода. И подсадить матку тяжело бывает плодную, чужую. Если разделить три корпуса, допустим, было, и отделить один корпус полностью на жесткое сиротство, наглухо, и туда подсадить плодную матку. Она начинает работать. Только она начала работать, пошли личинки, все, ее признали свита. Мы соединяем с этим остальным стояком. Так что э, ваша судьба, наверное, скорее всего, будет на старых матках пройти вот эти вот два медосбора, рабсакацию, акацию, а рядом обуливать молодую. Если она захочет зароиться уже после акации, значит сразу на ней, отводок на старой матке. Матки. Это во время рапса, где-то перед акацией, как правильнее? Ну, требование, вернее, принцип, формиров... принцип обгула маток, где бы вы не обгуливали, то ли в основных семьях, или же это отводки отдельно где-то сформированы, или в нуклеусах, это наличие половозрелых трутней, вернее, ну да, вот как только в семье, если вы будете практиковать отцовские семьи, или у вас на пасеке ну, доверяете вот тому тем своим семьям, тому качеству вашему селекционному, что все семьи имеют право на, на вывод трутней и чтобы они у вас принимали участие в обуле маток. Значит, появляется первая печатная трутни первая печатная трудница семих. Уже это вторая где-то на втором, первое поколение вышло. И на втором поколении, ну, условно, будете определять там по некоторым выборочно глянули, видите, что уже пошли языки, или можете рамку подставить. Если будете сами ставить строительную рамку, перед этим вот разговор был, значит, после смены первое поколение пчел. Как это определить, если матка в свободном перемещении? Ну.. После очистительного, делайте отчет, я, например, это после выпуска матки с изолятора, мне проще. Вы это можете делать при, после очистительного облета, отчет. Хотя уже встретили, допустим, э, при очистительном облете, понятно, уже какая-то часть расплода уже будет там в семьях. Ну, можно это не, не считать, потому что его так не так много будет. А вот когда уже был очистительный облет, пошел резкий скачок в росте в развитии вот тогда отсчитали три недели все уже первое поколение будет выходить короче говоря месяц и формируйте отводки для обгула потому что уже появится печатный первый печатный трутень добрый вечер извиняюсь я сегодня опоздал может этот вопрос уже был и я его пропустил но меня интересует это Зимний расплод и вот это подкрепление, э, которое было на прошлой неделе. У нас на той неделе было в четверг 15 градусов. Пчелы облетывались. И если, если можно раскрыть эту тему, нахожусь в южной Одессе на 200 километров. Под так, пожалуйста, говорите громче, еле слышно вас. Но я так и не понял вопрос. Наличие расплода... Да, вот, или, да, было, уже обсуждали, что есть такое опасение появления расплода вот в этих, при этих качелях отепели Пожалуйста, погромче и задайте вопрос, что вас больше беспокоит. Возможное присутствие расплода, активность маток или, или как этому противостоять, как избежать при оттепеле? Если вы меня правильно услышали, меня интересует, ну, я опасаюсь появления расплода после этих оттепелей, У меня матки в свободном, свободном не в клеточках, и, я только, и начинающий пчелот у меня только 5 семей, и еще нет возможности рисковать ставить их в клеточки. Ну, если это уже звучало, то я пос посмотрю запись видео, ничего страшного. Запись посмотрю, если, если вы уже рассказывали Если MSM, то раскройте, как бороться с этими... Ну, как бороться, если появится вдруг расплод? Как поступать дальше? Как бороться? Ну, интересно. Как бороться с природой? Желательно, хотя бы, если у вас уже такие резкие оттепели бывают в январе, ну, это да, Юг, это Одесса, это, это Юг Украины. Понятно, что там раз у нас, вот сегодня я наблюдал, своих тоже вытыкают носы. Ну так скромно плюс 4 солнышко прогревает уже то понятно что у вас это может быть тем более продержалась я так вот слышу наверное уже около недели самое главное подходит тепло но снимите утепление если даже матка и возьмется среагирует на яйцекладку то это будет в небольшом количестве. Они на каком-то пяточке засядут и будут, ну, пускай там играется уже с этим пяточком. И самое главное, я подчеркивал перед этим, ничем не стимулируйте, не давайте, не дай бог, жидкой подкормки. А то вы включите сейчас такой форсаж для активности всей семьи. Даже мед в открытом виде, кусок меда в открытом виде, вот подчеркиваю. Казалось бы, ну это не жидкая подкормка, ничего подобного. Экстремальная зимовка, у меня целая книга, я этого наелась уже столько по, по вариантам возможности выживания пчел зимой. И вот пришел, не пришел к выводу, а практика показала, что, что жидкая подкормка, что... Мед в открытом виде. Пчелы не терпят, когда вот есть он. Почему и запечатают, стараются как можно быстрее мед в открыт... открытый мед в рамках. Особенно в, оси... в конце лета. Чтобы не исключить привлечение воровок. Запи... Закрывают прополисом литки. Поэтому. Старайтесь, чтобы у ваш, вашей ситуации сейчас вот ограничить, то есть сократить до минимума вот желание дальше проявлять активность. Охладите, снимите это утепление хотя бы наполовину, пока пройдет вот оттепель, затем вернете назад, положите. А если есть расплод, вы ничего уже не сделаете. Владимир Иванович, пока вопросы не задают, хотел спросить. Вот я слышал, вы раньше пыльцой тоже занимались. А в какие периоды лучше собирать пыльцу, как правильно? Ну, вопрос такой объемный. В какие периоды? какие периоды, вы спросили, да? Ну, я занимался пыльцой, в принципе, до самого подсолнуха. Единственное, категорически я не не занимался сбором пыльцы с первоцветов. Пока не появится в улье рамка 2 пол, э, полных рамки перги, я пыльцой не занимался. Это первое было условие. Занимался кратковременно, в щадящем режиме. С 8 утра до 12 дня. Это тот период, когда происходит основная, основная масса раскрытие пыльников. Нет никакого смысла держать закрытым решетку, то есть включенным пыльцеловитель целый день световой. Абсолютно нет никакого смысла, потому что основная масса пыльников лопается, открывается в утренние часы. Ну, всего 4 дня. То есть щадящий режим был по сбору пыльцы, кратковременный. И при наличии в семье минимум рамки, а то и двух, печатного расплода. Ну и, соответственно, как только будут у вас варьировать вот эти вот пыльценосы, не... это же не значит, что если пыльцеловитель ловитель у вас стоит на уле, то вы должны полностью весь сезон его постоянно включать. Есть пыльценосы хорошие, обильные. Есть вообще чисто нектароносы, как белая акация, например. Какой смысл включать? И только летной пчеле будете мешать на принос нектара. Поэтому лавировать нужно вот в таком понятии, по ситуации. Какие у вас пыльценосы, тоже у нас расстояние здесь в тысячу километров. И уже у нас разная кормовая база, разные пыльценосы могут быть. Так что, ну, такая вот базовое мышление, мысли, слух и рекомендации, наличие перги в семье, чтобы не было. Я, кстати, хороший вопрос, правильно, чтобы все хотел подчеркнуть. Те, кто занимается пыльцой, вот, когда в них попадает попадают они под какую-то болезнь расплода, то ли аскосфероз, то ли гнильсоловая, не дай бог. Я всегда спрашиваю, первый вопрос задаю, ты пыльцу собираешь? Если да, сразу прекрати, пока ты не выровняешь вот этот оздоровительный свой фактор на, на пасеке. За пыльцу либо забудь, или же, в крайнем случае, очень скромно. Потому что болезнь, причина болезни всех всего открытого расплода, всего расплода является недокорм личинок. Недокорм личинок и недообогрел. Недокорм как раз и может быть по причине от нехватки белкового корма. Потому что у пчел всего два продукта. Мед и пыльца. Так что, пожалуйста, имейте в виду, что может быть причина болезней расплода как раз вот чрезмерные аппетиты пчеловода по пыльце, по сбору пыльцы. Обязательно это учитывайте и возьмите за основу этот щадящий режим. Во-первых, он логический во всех отношениях. И щадящий, потому что не грабит семью. Пыльники лопаются с утра. Ну и плюс контролируйте наличие перги в семьях. А то бывают такие ситуации, не захочешь потом ни, ни пыльцы, ни меда, когда пасека будет в болезнях расплода. Скажите, пожалуйста, еще такую вещь. Вот допустим, ну понятно, что отбирать много, потому что много потом будет вопросов. А если вот отбирать уже пергу, ну вот, допустим подставлять им ну, по надобности крайнюю рамку и сушью со старой чтобы была такая черная они ее будут заполнять пыльцой чтобы было перга или они будут стараться наоборот туда расплод делать или чем медом как вы замечали они Куда лучше ставить эту рамку? В край или посередине, чтобы была перговая? Пергу складывает обычно кроющий расплод. Самая первая ячей, вернее, первая обножка всегда распределяется и разносится, размещается в рамках с расплодом, по краю расплода, по краю, ну, обращайте вы внимание, весна начинается, первое, пошла первая обножка, и есть личинка, и такие вот полосочки вокруг расплода, первое. Как только больше, все больше и больше принос пыльцы, уже начинается складывание на рядом стоящей рамке. Ну, для того, чтобы вы Обеспечивали себя пергой, если вы хотите не пыльцу собирать, а пергу. Главное главный фактор, как стимул активности пыльценосов это наличие открытого расплода и наличие свободного места, куда будет складываться перга. В темную, да, конечно, они в темную лучше всего. И сеют, и матки, особенно в такой безяточный период. И складывают пергу. Светлую очень, очень нежелательно. Особенно там, где не выводился вообще расплод, туда очень неохотно складывают они пергу. Разве что заставить их, так вот, как делает коллега из Польши, внизу магазин, разделительная решетка, вверху гнездо, а через нижний литок они летают на... То есть пергу все собирают в магазине и под гнездом. То есть есть такие варианты, когда дело промышленному такому варианту больше подходит. Ну а в гнезде, что главное было, был стимул, открытая личинка для приноса пыльцы. И куда ее складывать. И в природе пыльценосы, конечно же, потому что бывает такое расплода хорошо, но есть в природе хороший пыльценос. И расплода открытого много, его нужно кормить. Конечно же, вся, вся пыльца пойдет в основном на выкармливание. Вот заметьте, заметьте еще по перге, по сбору. В тех семьях, где обгуливаются матки, вот там вы можете собрать пергу. Очень хороший вариант, кстати, на заметку. Там, где меняют маток, допустим, нет открытого расплода. Или вы обгуливаете маток в этих семьях, в нормальных семьях, где вся, все группы пчел. Вот там у вас запас перги будет как раз тот, что вам нужно. И более-менее рамки будут они складывать, светло-коричневые. Так что вот нюанс по состоянию биологическому семей учтите для сбора перги. Отсутствие в семье плодной матки временно. Некого кормить, а пыльцу они носят. Не так активно будут носить, конечно, пчелы но они ее и потреблять не будут. Поэтому накопление будет перги. Очень часто пчеловоды замечают, когда матки не было, затем она обгулялась молодая, и взрыв перги полно, мед есть, пчела тоже... И хорошо берут старт. Даже в природе, казалось бы, не было таких особых пыльценосов. В семьях, где был в этот период расплод, не видно, ну, есть такие периоды, моменты, Не единой ячейки с пергой. А в безматочных семьях, пожалуйста. Я эти, кстати, безматочные семьи, у меня доноры, на, как семьи-помощницы при сборе маточного молочка. Беру у них рамки перги. Владимир Юрьевич, вы не замечали, сколько нужно, чтобы всегда оставалось рамок с пергой в одной семье? В средние, там, до 10 рамок в семье. Вы имеете в виду, что оставалось на весну или лето? Уточните вопрос. Не, весной понятно, перги будет мало, потому что пыльценоса очень мало у нас в Одессе аж до самого лета. Вот лето, как до первого нектара, бывает у нас такие месяцы, что вот пыльцу носят, перги много, нектара нет. Вот сколько можно отобрать ее, допустим, летом? А сколько оставить? Ну, тоже понятие относительное, сколько можно отобрать. Отбирайте по, в порядке порядке разумного так, чтобы не не по оставили вы семью на, на голодный паёк. Будет масса расплода открытого, нужно кормить, а у вас в запасах там где-то в хранилище стоят рамки с первой. Попадет выкармливание расплодов без безбелковую ситуацию, я уже перед этим говорю, может быть проблема болезни расплода. Поэтому отбирать можно. Можете отбирать, но держите, пока ее не, не сразу куда-то в реализацию использовать, а просто как для подстраховки. Семья обойдется, природа даст пыльцу, выкормит расплод, значит будет вам как бонус. На конец сезона. Если нет, возможно, придется даже подставлять, чтобы не было проблем с расплодом, с болезнью затем. Так что все говорю, относительно того, насколько у вас э, богата ваша флора пыльценосами. Владимир Егорович, я хочу добавить к вопросу о перезимовке маток запасных э, в небольших семейках через сплошную перегородку. Можно зимовать не две матки, а есть такой способ – четыре матки. Для этого есть улей Ламарчука. В интернете есть много материала на эту тему. Корпус делится перегородками двумя, крест-накрест. Если смотреть сверху, это деление фендикулярно двумя перегородками. Семейки зимуют, создают общий клуб, Четыре семейки. Притом рамки в этом улье вешиваются так, что рамки стают узковысокими. гнездо узковысокое. И успешно зимуют на полурамках, даже на 145-х 4 семейки. Да, спасибо большое. Хорошая ремарка и хорошее напоминание. Я хорошо знаком с этой системой, давно знаком уникальная возможность сохранности маток. В вот таком вот узко-высоком варианте, когда они крест-накрест и с каждого в каждом отделении на попа перевернутой рамки, даже полурамки. Совершенно верно. Спасибо за ремарку. Есть у нас такой кулибин. И хорошо используют в практике пчеловоды такую зимовку по сохранности маток. Вот вам есть, в общем, в нашем ассортименте появился еще один вариант по сохранности маток. Ну, будем... Соберем. К концу, к концу зимы, к началу весны, я думаю, соберем как, как можно больше этих всех вариантов и утвердим самый такой более эффективный или там уже пускай на на усмотрение каждого. Самое главное, чтобы они работали. Владимир Егорович, а по перге подскажите, пожалуйста, если весной поставить рамку с пергой за заставную доску, пчелы вообще могут выбирать пергу из за заставной или только надо в гнездо ставить? Ставьте только в гнездо, причем э, к самому расплоду, как можно ближе. Они не случайно пергу складывают вокруг расплода первую. На случай э, ну, экстримов, потому что температура, понятно, во-первых, немного еще самой перги, во-вторых, температура весенняя колеблется, поэтому только в гнездо к расплоду. В крайнем случае, к краю. Не обязательно по центру, но за заставной, за заставной это когда уже сила семьи будет большущая, когда они могут и то в беззяточный, пыльцевой беззяточный период, тогда могут за заставную идти брать. А так нет никакого смысла, не рискуйте вы. Вы просто при наличии перги можете и при отсутствии ее в природе сдержите развитие. И не дай Бог еще... Какая-то болячка приключится в отсутствие белка. Владимир Егорович, еще один вопрос. Наверное, уже надоедливый. Может, лучше не соединить весной ранее, ну, после облета, две семьи и сделать одноматочную, не двухматочную? Или лучше все-таки сделать двух маточные, двери. ну как бы просто сверху поставить. Как лучше поступить? Вы знаете, я вот в тупике, таком насчет ответа. Вариантов я давал, на доске рисовал, премножество. Если это незначительное посилие, ну допустим, две матки, или у вас два слабеньких отводка, по три рамочки, вы объединили. И есть две матки плодных. Дайте одной, плов... одной матке работать, а вторую через разделительную решетку дайте одну рамочку сверху или сбоку через разделительную решетку. Пускай она там чисто символически откладывает яйца. Она вам пригодится, эта вторая матка, когда она берет силу семья от одной матки, появится молодая уже, и у вас будет эта вторая матка, откладывая яйца, появится личинка, забирать на себя часть пчелы от основной семьи, продлит рабочее состояние этой семьи, и вторая матка у вас будет, ну, семья увеличится, не сразу, конечно, но со временем она догонит у вас одноматочную Сильную. Или можете, проще всего, конечно, объединили, выбер, семья выбрала какую-то одну матку, и на этом вся технология закончилась. И пускай не развивается без головной боли. Так что тут можно и так, и так. Так, ребята, все, наверное, на сегодня. Спасибо всем за общение модераторам, за связь. Всех с Новым Годом еще раз, с прошедшими праздниками. Готовимся мысленно, морально к встрече активного очистительного облета. Всего доброго, всем спокойной ночи, до свидания.